Привет всем, меня зовут Юренко Игорь, мне 53 года, я партнер корпорации ФОХОЛ. Не так давно у меня обострилась старая болячка, у меня сильно заболели колени. Средства, которыми я спасался раньше, перестали мне помогать. Ноющая боль перед сном мешала мне найти удобное положение, чтобы заснуть и выспаться. Утром я вставал, как хромая лошадь и каждый мой первый шаг отдавался режущей болью в каждом колене. Такие же ощущения я испытывал, когда более часа проводил в рабочем кресле, либо в салоне автомобиля без движения. Врачи мне предложили сложную операцию, но гарантии и выздоровления от этой операции никто не давал. От этого я испытывал сильный стресс, который сильно влиял на мое настроение, работоспособность и провоцировал много болячек. Когда я начал пользоваться продукцией ФОХОВ, понадобилось ровно 12 дней для того, чтобы я решил свою старую многолетнюю проблему. В результате все боли прошли и мои колени заработали. Я снова стал двигаться, как в детстве. Помимо этого я ощутил еще, как я их шутку называю, массу побочных эффектов. У меня нормализовалось давление, улучшился сон, я просыпался выспавшимся, бодрым, с хорошим настроением, у меня перестали неметь руки, я похудел и откорректировал вес. Я с тех пор ни разу не болел ОРЗ и простудами. И все это было благодаря тому, что я использовал БЭМ с применением всего двух препаратов. Это энергетического бальзама ФОХОЛ и чая ЛЮВЕЙ. Но самое главное. Это ушел преследовавшийся меня постоянно страх. Страх инвалидной коляски и костылей. Страх того, что я стану обузой для своих детей. И что эта боль останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Теперь вместо страха пришла свобода. Свобода двигаться, а значит жить. Я воспрял духом. Я снова занимаюсь спортом, путешествую. Я живу полноценной жизнью. Я с легкостью решаю бытовые вопросы по дому и хозяйству. Работаю в саду. И продукция компании Фохов теперь всегда на моем столе. На своем опыте я показал путь к, к поддержанию здоровья и долголетия моим родным и близким людям, многие из которых стали партнерами компании и также присоединились к культуре Яншен. Я выражаю искреннюю благодарность корпорации Фохоу, команде лидеров под руководством господина Юфея, завернувшие мне ощущение полноты жизни. Моя жизнь разделилась на до и после Фохоу. Мой личный результат изменил мою судьбу. Так пусть же он прозвучит на весь мир. Пусть другие услышат и мою историю, и без сомнения присоединятся к уникальной возможности восстановить свое здоровье и возродиться, как возродилась из пепла кларелатая птица Феникс. Здравствуйте, дорогие друзья! Это Украина, город Днепр, и я, Анна Кольчевская, партнер компании FAHOW UAK-99. «Я активный пенсионер. Через три месяца мне исполнится 70 лет. Я бегаю, хожу в бассейн, танцую. Я танцую на каблуках. Я работаю. Я частный предприниматель». Мало кто знает, что 17 лет назад я пережила онкологическую операцию с серьезнейшими последствиями. Это воспаление суставов, жуткие головные боли, сердечно-сосудистая дистония, и все это длилось, длинные-длинные для меня мучительные годы. В 2014 году я стала партнером компании «Фахоу». Специалисты мне расписали систему оздоровительной продукции, что дало мне великолепный результат. Периодически я опять принимала систему. На данном этапе ежедневно для профилактики я принимаю Суи Чинфу и Ленджи. А в 2018 году в компании появился биоэнергомассажер. Это чудо, это счастье, это здоровье, это красота. Я сама на себе это ощутила. 45 массажей дали мне великолепный результат. Я откорректировала вес и фигуру. Я говорю всем и каждому, этот прибор должен быть. В каждом доме я благодарю президента компании господина Юфеля, научно-исследовательские институты, компанию корпорации ФАХОУ за великолепную продукцию, которая пользуется практически во всем мире. Я счастливый человек. У меня есть что сказать. Будьте здоровы, Анна Кольчевская. Добрый день, меня зовут Марина Феченко. Я живу в городе Белгород. И сейчас я поделюсь с вами результатом своего папы. Всю жизнь он болел гастритом, язвой желудка. И в один прекрасный момент у него открылось внутреннее кровотечение. Его увезли в больницу. Доктор поставил диагноз – онкология четвертой стадии. Был удален желудок селезенка. С этого момента у него началось восстановление. Он принимал продукцию, эликсир базовый, Эликсир, три драгоценности, линжи и чай львы. И намного легче он проходил химиотерапию, чем те люди, которые лежали с ним в палате рядом. Его не рвало. Да, волосы потерял, но он мог после химиотерапии покушать. Он чувствовал себя лучше. И прошло уже 16 лет после операции. На сегодняшний день папа трудоспособный. Он водит машину, он даже может на огороде поработать физически. Поэтому, дорогие друзья, если вы отчаялись, если вы ищете альтернативу западной медицины, я предлагаю вам попробовать продукцию корпорации Фоху.